Давно хочешь взяться за английский, но вечно откладываешь? Готовишься к экзаменам, а школьных знаний не хватает? Или планируешь путешествие, но тебя пугает, что по-английски ты не говоришь? А может ты хочешь учиться за границей или работать в крупной иностранной компании? Если хотя бы на один из вопросов ты ответил «да», то это видео специально для тебя. Мы поможем тебе выучить английский и достичь любой цели. Занимайся онлайн в удобное время из любой точки планеты. Лежа в уютной пижамке или с чашечкой утреннего кофе. Решать тебе. В соцсетях за нами следит полмиллиона человек, а видео -уроки на ютюбе собрали больше 16 миллионов просмотров. Довольные зрители и ученики оставили 22 тысячи положительных отзывов. Хм, кажется мы знаем толк в обучении английскому. Онлайн-школа English Show предлагает разные форматы обучения. занятия один на один с преподавателем. Подходит для любых целей. От подготовки к экзаменам до путешествий. Speaking марафон Для тех, кто хочет сделать прорыв в разговорном английском и избавиться от языкового барьера всего за два месяца. Здесь ты наконец заговоришь. Native Show. Проект для тех, кому не хватает реальной практики. Прямо в телефоне у тебя будет чат с носителями языка из разных уголков мира. После регулярных занятий ты научишься говорить и понимать английский на слух. Ну и подружишься с реальными англичанами и американцами. С чего начать? Выбирай проект, который тебе подходит, и оставляй заявку. Сотни учеников сдали ЕГЭ, IELTS и другие экзамены с нашей помощью. Наши студенты живут, учатся и строят карьеру по всему миру. Пора и тебе уверенно заговорить на английском. Совсем скоро ты будешь чувствовать себя как дома в любой точке планеты. Ты не только узнаешь «What's the capital of Great Britain?», но и расскажешь о Лондоне в лучших традициях Диккенса. Время бежит. Хватит ждать. Действуй. Оставляй заявку, и мы с тобой свяжемся. С нами ты заговоришь. English Show.